Вас приветствует интернет-магазин спорта Экстрим Бибэк. Сегодня поговорим с вами про скоростной бадминтон. И вот про такой интересный набор спидминтон Set Speed Спид 7000. Это самый продвинутый набор из всех, которые представлены в линейке спидминтона. Идет данный набор с таким рюкзаком, в который помещается не только две ракетки, но и весь набор для игры в спидминтон. Давайте посмотрим, что внутри. Набор из пяти валанов. Также есть разметка для пляжа или для парка. И, конечно же, наши две ракетки. Алюминиевые, с усиленными ободами для более скоростной игры. Здесь хорошая натяжка. Данный набор идет для продвинутых игроков. Рукоятки здесь обмотаны, как и в теннисной ракетке, и, в принципе, рукоятку можно по толщине увеличить для удобства игры. Покажу вам, как выглядят 5 валанов. Они предназначены для разных условий игры, так как спидминтон, в принципе, разработан для игры на пляже, в парке или в помещении. Не имеет значения, где играть, так как ветер вам не помешает. Благодаря тому, что валанчики усиленные и достаточно тяжелые. Итак, у нас есть ой, даже 6 валанов. 6 валанов есть валанчики для игры ночью, есть валанчики для более скоростной игры, есть валанчики для начинающих. Заходите к нам на сайт, выбирайте тот набор, который подходит под стиль вашей игры bibike.ke.ua.